Он держал свой кулак всего в 8 сантиметрах от тела журналиста. Сделал так, тот отлетел и упал в бассейн. Потому что если вы используете манипуруку, человек просто отлетает от вас. Вы слышали о Брюсселе? Он не был йогином. Однажды он провел демонстрацию. К нему пришел один журналист. Когда Брисли еще не был настолько знаменит в Голливуде. Он только приехал туда, и о нем поползли слухи, потому что он демонстрировал почти сверхчеловеческие способности. Так что люди начали говорить о нем. И вот к нему пришел журналист, чтобы взять интервью и спросил его, «Люди рассказывают о тебе самые разные истории. Продемонстрируй мне свою силу». Тогда Брюсли попросил его встать ровно. Они стояли около бассейна, где-то в трех метрах от него. И вот журналист стоит там, от него до бассейна — три метра. Брюсли сказал ему, «Просто стой, не двигайся». Поднес свой кулак к его телу, примерно за 8 сантиметров, тот отлетел и упал в бассейн. Журналист, который весил 84 килограмма, отлетел и упал в бассейн от удара с расстояния в 8 сантиметров. Вот и все. Не то чтобы вот так. Так. И все. Потому что если вы используете манипуруку, человек просто отлетает от вас. Манипурака может быть подвижной, но не стоит приводить ее в такое состояние. Некоторые люди, которые занимаются определенными видами боевых искусств, могут делать свою манипуруку подвижной для демонстрации. В этом нет ничего хорошего. Тот, кто научился перемещать манипуруку определенным образом, в целях демонстрации и так далее, такой человек долго не проживет. Я говорю это не только в отношении Брюса Ли, поскольку сейчас, когда он мертв, это легко сказать. Не в этом смысле. Сами того не зная, люди показывают подобное в фильмах. Есть йогины, которые перемещают свою манипураку. Такие люди никогда не передвигаются физически. Они сидят на одном месте. Когда двигается ваш центр жизнеобеспечения, вы не перемещаете свое физическое тело, вы сидите на одном месте. Кажется, в некоторых фильмах о боевых искусствах это было показано, хотя создатели, возможно, об этом и не подозревали. Сидит какой-нибудь старик, перед ним падает человек, но тот просто сидит, не двигаясь. Видели такое? Это потому, что тот, кто двигает свою манипуруку, не должен перемещать свое тело. Если он будет перемещать свое тело, долго он не протянет. Он умрет.